Здарова, мужики! Сегодня у нас в выпуске необычная пятерка: Сборник мини-игр, психологический триллер, Ниндзя Джампер, Безумный квест И самая настоящая ретро-аркада Будет интересно! Heroes American History это потрясающий сборник мини-игр, посвященный истории Америки. Любой крутой мужик, либо достойная леди, смогут подобрать игру себе по вкусу. Хочешь побывать в шкуре голожопого индейца, жадного золотодобытчика, или познакомить Бенджамина Франклина с электрическим огнем? Да в чем проблема? Но прошу вас, не думайте, что игра для детей. Только играя в первый уровень, можно запросто написать словарь матов от Адая. А какое тут визуальное решение? Ты только посмотрел. В общем, настоятельно рекомендую! Возможно, ты уже слышал об игре «Тук-тук-тук». Это очень страшный хоррор. Ну прям очень. Цель вроде бы проста – пережить в доме до рассвета. Но она не так уж и проста, если вокруг призраки-суицидников предметы двигаются сами по себе, а время может повернуть вспять. Так, с моим звездежом ты ничего не почувствуешь. Дам тебе немного времени. Ну, я думаю, ты все понял. Если тебе не во что поиграть, пока ты сидишь ночью на унитазе, то тук-тук-тук обозначает... Освободи парашу, ты не один в доме живешь! А вот Ninja Up это крутая душная для тех, кто сыт играть в хор. Ну поднимите руку, кто сейчас не любит пикселей, ниндзя и геймлофт. Даже если ты поднял руку, я этого не увижу. Ninja Up это джампер. Прыгаешь себе как в дугл-джамп, только вот батуты ты рисуешь себе сам. Пока перепрыгиваешь с предыдущего. Чем короче батут, тем сложнее на него попасть. И тем сильнее он подбросит тебя вверх. В общем, твоя цель опередить всех друзей и добраться до самого космоса Эннелу. Ведь для чего еще нужны так, дальше у нас... Так, это не то... Ах да, The Inner World. Если ты любишь веселые динамические квесты с интересным сюжетами и красочной графикой, то The Inner World очень придется тебе по вкусу. Ты окунешься в волшебный мир аспозия или Аспозия, расположенный внутри нашей земли, где единственным источником питания жизни являются три ветряных фонтана, которые ломаются в самый неподходящий момент. Ну а наша задача, как понимаешь, все починить. Поверь мне, тебя ждет незабываемое приключение и часы, проведенные в Удовольствие. Ну и последняя игра в нашем списке Devil's Dungeon. Это настоящий ретро-платформер с элементами РПГ. Как всегда над королевством нависла угроза. Как всегда бла-бла-бла и бла-бла-бла. Но это не главное. Основной плюс в том, что каждый моб обладает своим характером, способностями и количеством ХП, что дает тебе возможность правильно пораскинуть мозгами. А согласись, аркады такой возможностью радуют нечасто. Ну и вдобавок, тут есть прокачка перса, много разного лута и Приятная графика. Фу, говорю как задрот. Нужно с этим заканчивать. А ты качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты настоящий мужик, будь мужиком, блин. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи.